Сейчас вы можете видеть то, чего я сделал вне стрима. Сделай это для тех, кто не желает пропускать любую постройку или нововведение в моей жизни под водой. Первое, что я добавил, это вторую многоцелевую комнату, лишь из-за того, что туда нужно было построить аквариум. А для чего я строил аквариум? Как раз вот для того, чтобы могло вылупиться вот это яичко. Немножко я почитал о нем в интернете, когда нашел в потайниках наших нлоши которые здесь когда-то жили. Но об этом чуть позже. Самое главное, что оно вот-вот скоро вылупится. И вот, когда мне на КПК пришел ответ о том, что изучена новый вид ласка, я пришел туда, и она посмотрела на меня, и я думаю, зачем эта рыбка смотрит на меня, теперь посмотрю на нее я. Выросло вот такое вот многощупальцевое, очень похоже на, так сказать, кракена животное, еще не очень понятно, что о нем можно рассказать, но в руки я брать его пока что не стал. А чтобы Ласка не скучала, я добавил ей немножко других рыбок. Каждого вида, который был поблизости по одному. Немножко растений, немножко того, и вот она, наша красавица. А пока я сидел в своем голландце, я решил более подробно проверить свое КПК. И я так удивился, когда узнал, что каждому предмету можно дать свой, так сказать, эксклюзивный цвет. Из-за чего, конечно же, решил этим воспользоваться, чтобы не теряться в пространстве было легко и просто найти любой нужный мне предмет. А так как я уже говорил, что буду делать свою перевалочную базу, я ее все-таки сделал вот в этом месте, достаточно защищенная от всех внешних, так сказать, вредителей. Акула от всех вот этих вот гадких созданий. Сделал я ее кое-как. Она не хотела здесь ни в коем разе и помещаться. На это ушло на самом деле достаточно много времени. И немножко, как можно заметить, я ее планирую обустроить. Ну, это только макеты всего, но это все будет чуть-чуть позже. А так как мое любопытство берет вверх, я не мог, не мог я, найдя вот эту вот штуковину, не посмотреть, что у них внутри. Находится она где-то приблизительно 800 метров под водой, поэтому без первого мода улучшения хотя бы краба сюда лучше не ссылаться. Ну, я так считаю, по крайней мере. Ну что, давайте-ка осмотрим ее вместе.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 Походу разработчики этой игры знали, что человек, кто будет играть, захочет пройти в крабе. И сделали вот такой вот обломок. Да, кстати, я сделал себе бур. Совсем забыл об этом сказать. Но он здесь не работает, падла. Придется идти так. Захожу я, значит, такой внутрь. И слышу вот такую вот угрожающую музыку. Думаю, а возьму-ка я, пожалуй, что-нибудь в руки. И она пропадает. Идеально просто. Данный инопланетный стенд Содержит множество грудных клеток Собранных из местных форм жизни Особое внимание в данном случае Уделяется скелетам структурным Позвоночных Хотя некоторые из этих скелетов Соответствуют организмам, Встречающимся на планете до сих пор Большинство из них Не могут быть сопоставлены с уверенностью что предлагает существование еще необнаруженных видов или то, что они вымерли с тех пор, как были собраны эти образцы. Яйцо морского дракона. Это большое яйцо содержится в герметично закрытой среде и было химически стерилизовано, не имея возможности содержать в комплексе полностью взрослую особь морского дракона. Инопланетяне, по-видимому, вместо этого пытались изучить процесс откладывания яиц и инкубации, для каких целей не ясно. Отчет о повреждении. В пределах периметра комплекса обнаружен левиафан, приближается с высокой скоростью, внешний якорный канат получил мощный удар, внешняя якорная система потеряла устойчивость, комплекс стонет.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 Биологические останки свидетельствуют, что коренные формы жизни доставили сюда и подверглись интенсивному изучению. Части тела Стража. Органические части тел в витринах содержат ДНК десятков различных организмов, в основном не с этой планеты. Они находятся на разных этапах аугментации с применением передовых технологий. Существование данной производительной линии предполагает, что данные телепортирующиеся изделия строились, обслуживались и вводились в строй инопланетянами, создавшими данный комплекс. Загружаю данные касательно бактерий. Внимание! Обнаружены нетипичные колебания в белках плазмы крови. Настоятельно рекомендуется провести самосканирование. Профиль инфекции ХАРА. Данный терминал содержит обширные данные о а бактериальной инфекции, определенной как ХАРА. Обнаруженный впервые открыт во время планового расширения сети в другие миры. Развитие эпидемии, ошибка сети привела к провалу стандартной карантинной процедуры. Инфекция была загружена и быстро распространилась по центральным мирам. Подтвержденных случаев смерти 143 миллиарда особей. Бактериальные механизмы внедряются в здоровые... Живые клетки и видоизменяют основную генетическую структуру. Симптомы. Стадия первая – постепенное снижение иммунитета. Стадия вторая – зеленое поражение кожи и симптомы гриппа. Стадия 3. непредсказуемые изменения в биологической структуре. Стадия 4. полное отключение исполнительной функции. Приняты экстренные меры. Карантин центральных миров. Образцы бактерий распределяются по изолированным центрам. Исследование болезни для разработки вакцины. Лечение неизвестно. Самосканирование завершено. Бактериальная инфекция распространилась на кожу и легочную систему. Медицинский отчет загружен в базу данных. Необходимо найти способ нейтрализовать инфекцию. Отчет о заражении бактериями. Вы были заражены ранее известной водной бактерией. В настоящее время она размножается в вашей кровеносной системе. Предполагаемый инкубационный период – 2 недели. В настоящее время ваша иммунная система борется с инфекцией, но неэффективно. Вы можете испытывать гриппоподобные симптомы раздражения кожи. Предположительно, что они обостряются по мере того, как бактерия будет брать вверх. Ваша первоочередная задача – ослабление и ликвидация инфекции. Рекомендованные действия собрать дополнительные инопланетные исследовательские данные по возможной вакцине. Изучить механизмы, которые позволили коренной экосистеме подавить симптомы инфекции. Карантинная охрана телепорт единица – данная форма жизни несет признаки глубокой генетической модификации, а также обширных механических трансплантаций. Пищеврение Дрительная и легательная система были заменены на встроенную батарею, получающую энергию непосредственно от главной сети и распространяющую ее по всему телу. Под кожей была импланирована миниатюрная технология фазового скачка, которая управляется центральной нервной системой, позволяя изделию телепортироваться по желанию. Головный мозг и центральная нервная система усилены цифровыми имплантами, обеспечивающими высокую мощь и дистанционную связь. Оценка. Программируемый охотник-убийца. Избегать. Походу я слишком поздно вспомнил, что я забыл взять с собой фиолетовую скрижаль. А возвращаться за ней достаточно далеко. Ну, то есть домой.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 Большое плутоядное тета. Для изучения останков создана местная лаборатория. Проявляется некоторый потенциал невосприимчивости к инфекции, но физические останки оказались недостаточными для полного создания. Неизвестный Левиафан. Особи Левиафана было признавано обозначением «Морской император». Образцы костей императора указывают на определенный потенциал иммунитета Кхаарара. Одна оса была поймана для изучения в специальном построенном изоляционном комплексе, подходящем в месте высокой вулканической активности на глубине полтора километра. Оценка. Несмотря на то, что Император вряд ли еще находится в этом комплексе, вполне вероятно, что там удастся получить дополнительные данные касательно их наработок в производстве вакцины. Ну и напоследок, нас ждет очень хорошее развлечение. Разгон. Прыжок. <смех> Глубоковато на самом деле мы падаем, я очень случайно обнаружил вот эту дырочку, но сначала не решился падать, пока не понял, что она аж на 1200 под глубиной. Ну и тут есть нам нужный материал, который, конечно же, решил добыть. Есть, конечно, в этом материале пару минусов. И как раз таки первый из его минусов это то, что его достаточно долго добывать. Второй минус ⁇ это то, что шанс выпадения одной или двух штук, как я понял, в два раза меньше всех остальных материалов, что добывается таким способом. Это меня очень удивило, когда из такого целого куска я выбил всего одну штучку. Таких я нашел несколько штук. Все вы это видите в ускоренном режиме. Но на стриме вас будет ждать, увы, суровая реальность в обычном режиме времени. На самом деле в прошлый раз я выбил две штучки, а в этом, судя по всему, не найду ни одной, потому что позже, когда я заглянул в свой инвентарь, у меня было всего две штуки, а значит шанс выпадения все-таки очень мал по соотношению с тем же самым титаном, литием, свинцом, золотом и так далее. Ну а потом будет долгое возвращение домой и все остальное будет на стриме.